Здарова, аудитория. Ну что, заценили эту зарубу в выходные? Макс Холлоуи против Энтони Пэттиса. Ой, это Пэттиса. А, я Ира Родригеса. Все путаю. Похоже, у них э, техника ведения боя. Поэтому не первый раз уже. Так, ну что, Макс Холлоуи недооценил Яира Родригеса. И поэтому не удалось ему завершить этот бой. Я думаю, что ни он недооценил, ни его команда недооценила, ни я недооценил. Ну а так заробу они серьезную закатили. Отбили все пять раундов. Хорошо, что ушли на своих ногах с Октагона. Ну а так заработали ребята по 50 косарей за лучший бой вечера. И поехали домой отдыхать и готовиться к следующим боям. Так, что у нас в эти выходные? А в эти выходные у нас UFC Вегас. Ну, не скажу, что особо интересный турнир. Там в основном карде бьются. Женщины, ну и второй бой тоже неплохой, довольно-таки Киеса против Бредди. Вот Киесу против Бредди мы в данном видео рассмотрим, в следующем видео рассмотрим э, женский бой. Кто там у нас? Миша Тейт и еще кто-то. Так, Майкл Кеса и Шон Бредди. Майкл Кеса уже, можно сказать, ветеран UFC. Э, чередует он победы с поражениями, вроде бы кого-то там... Побеждает, кому-то, от кого не ожидаешь, проигрывает. Не сказать, что он яркий боец, БЖЖшник. Не сказать, что у него яркая ударка. Не сказать, что он любит ударку. Ну, а от этого выходит то, что он ну, не побеждает, своих, бойцов, своих, не побеждает он своих соперников нокаутом. Но БЖЖ у него неплохое. Он от природы сильный чувак. Наградили его мама с папой партере, он неплохо себя показывает, ну, за эти заслуги он идет на шестом месте в таблице полусреднего веса. Так, его соперник, Шон Брэди. Шон Брэди молодой проспект UFC, отбился там три или четыре боя в организации. БЖшник, ученик самого Грейси, там даже то ли не друг, то ли не брат, то ли не сват. Не суть. В партере у него достаточно нормально все, Но в Бударке он посерьезнее, наверное, чем Киеса. Правда, что у одного, что у второго а, нет динамитов в кулаках. Поэтому я не думаю, что будет а, окончание боя. Там кого-то, кого, -то, кого -то, или нокаут. Маловероятно. Вот. А что же мы думаем про окончание боя? А думаем мы, что то Майкл Кьеса и Шон Брэдди, Шон Брэдди отобьются все-таки до конца боя. В и то и другое будет смотреться неплохо. Не думаю, что Шон Брэдди даст задушиться Майклу Кьесе или наоборот. А вот судейское решение и то, что бой заберет Шон Брэдди с коэффициентом 4-0, я бы забрал. Если какой-то будет неоднозначный исход боя, то, скорее всего, судьи дадут победу Шону Бредди. Потому что все-таки молодой проспект, и все-таки, скорее всего, UFC его будет продвигать. Ну, хоть не сказать, что он яркий боец, но у него все еще впереди, но о чем, чего про Кесу не скажешь. Поэтому решение судей Бредди 4-0. Все, давайте, до следующего видео ставьте лайки, пишите в комментарии, все почитаю, все отвечу. Ну и подписывайтесь на канал.